Приветствую вас, уважаемые представители знака Зодиака Стрелец. Сегодня мы с вами посмотрим, что будет в ваших основных сферах жизни происходить в период с 16 августа по 9 сентября. В это время Венера перейдет из вашей зоны карьеры, планета счастья и денежек и любви в одиннадцатый дом друзей ну, скажем так, градус вашего, ну, наверное, такого карьерного напряжения, карьерных усилий немножечко начнет спадать. Все-таки появится больше желания отдыхать, встречаться со своим окружением и ну, более как-то насыщенно что ли проводить время не обязательно это гулять это может быть посещение различных тренингов может быть спортивных каких-то мероприятий но делать что-то для себя даже может быть какие-то курсы посетить там что-то связанное знаете с групповыми такими ну, например, там групповые курсы там по йоге или, может быть, там по психологии. Ну, вот как-то, кстати, психология очень сюда близка, поскольку Венера управляет Весами и Весы они очень любознательные, это информационный знак и непосредственно, да, он может быть связан с расширением и в этой сфере. Еще это также посещение салонов красоты, украшение себя, приобретение дорогих каких-то красивых вещей. Все сюда относится. С 19 по 20 число произойдет в вашей зоне карьеры очень точное соединение Меркурия с Марсом. Поэтому в эти числа вы будете максимально активны и точны на своей работе. У вас получится решить какую-то очень важную проблему. Что у вас немножечко стопорится, Немножечко стопорится у вас зона, связанная с короткими контактами, поездками. И, возможно, есть ограниченный вход на ваш дом, вашего дружеского окружения. Как-то давно к вам никто не приходил. Что-то немножечко как-то вы засиделись. Ну, ничего. Посмотрим, что будет дальше. С 22 Полнолуние в Водолее. Вот здесь как раз у вас произойдет ситуация. Ну, смотрите, это соседи, это могут быть родственники родственников, это могут быть люди, которые к вам когда-то ходили, потом перестали ходить, то есть постоянно были вхожи в ваш дом. Вот тут может быть какая-то ситуация по этим темам, она может иметь свое завершение. Ну, или получится ну, что-то, может быть, выяснить, какие-то обстоятельства важные по, по этой теме. С 21 по 23. Здесь Венера займет благоприятный аспект к Сатурну. И как раз, как раз здесь есть указание на то, что поездка к друзьям, Встречи с друзьями они могут пройти очень успешно. В том плане, что даже может быть и встретитесь с человеком, к которому почувствуете это сильное любовное притяжение, может быть возникновение любовных отношений из дружеских отношений. Ну вот, так. И причем они могут быть достаточно серьезными. С 25 по 26. Так, это у вас зона 1, 2, 3, 4, 5. Да, можете влюбиться. Во, может прийти ваше сердце любовь, любовь, о которой вы даже и не мечтали. Также это период благоприятен для э, брачных. Взять на себя брачных обязательств для регистрации брака как с 21 по 23, так и с 25 по 26. С 30 числа Меркурий из зоны карьеры перейдет опять же в зону дружбы, чем увеличит вашу активность, такое дружеское общение, контактность. Но основные усилия все равно еще пока Марс идет по Диве, продолжают направляться в зону карьеры. С 4 по 6 -го. давайте посмотрим, тут будет еще интересный аспект, <coughs> двойной который говорит о том, что финансовые вложения могут принести вам выгоду, как раз вот здесь выгодно вам будет потратиться, во что-то вложить денежки, вы об этом не пожалеете. Даже, возможно, подписание каких-то очень важных финансовых бумаг. Ну, понятно, если вы вкладываете, то вы что-то подписываете. Ну, и 7 числа произойдет новолуние. Новолуние вашей высшей точки гороскопа. То есть Здесь могут произойти ну, обновления обновление ваших рабочих планах. Может быть, там будет начало проекта заложено. То есть, если вы планируете что-то начинать новенькое, то уже после 7 числа. Это все, что касается вашей зоны карьеры. В том числе и устраиваться на работу, повышение ну и так далее. По астрологии на сегодня все. И сейчас мы приступаем к следующей части нашего прогноза. Так, друзья, давайте посмотрим, как вас будут воспринимать окружающие в ближайший период. Карта Мир. Ну, по миру это личность гармоничная, открытая, готовая идти на любые уступки, на переговоры и находить компромисс. Также это может быть человек путешествующий, отдыхающий, за границей. Что будет происходить в вашей финансовой сфере? Здесь будут какие-то новые начинания, планы, стремления, идеи. Я решила уточнить, чем они будут связаны. Они будут связаны с такой королевой огненной, то есть такая барышня очень предприимчивая, активная, может относиться к огненной стихии, так же, как и вы быть стрельцом, огном или львом. Ну да, непосредственно вы с ним будете связаны по работе, то есть какой-то очень тесный с ней взаимосвязь и очень такой прекрасный, достойный тандем. Принесет вам хорошие результаты. По работе, вообще, в принципе, что у вас будет, ну, здесь вы будете довольны. Часто эта карта указывает на период отпусков. еще ну, еще знаете, такое нежелание трудиться. Ну, по крайней мере, с благопри... благоприятные отношения с сотрудниками. Что касается ваших главных целей, плана здесь была карта дурак. Она часто указывает на обновление. Что-то новенькое приходит. То есть, либо человек идет. В отпуск либо увольняется но здесь есть указание на то что к вам может прийти что-то новое связано вот вот с этим человеком это воздушный король близнецы в отеле или же в весы может быть новый человек придет может быть, это какой-то ну, новый руководитель. Что-то новенькое придется этим человеком. Хотя здесь очень много кубков, а кубки, они, как правило, говорят не о деньгах, а говорят о чувствах, об эмоциях. Может быть, это для девушек новое знакомство произойдет. Ну, посмотрите. Что ожидать тех, кто в доме, ну, в, доме в семье? Стрельцов. Ой, дома какая-то работа, работа, идея, вы что-то будете начинать, какие-то новые начинания. Ну, здесь или ремонт, ну, или что-то еще будет связано с созиданием. Совместный труд, проще говоря. Что касается любовных взаимоотношений, здесь выпала карта смерть Здесь перемены, трансформация. Ну, давайте я уточню. Так, так, так, здесь будет борьба. Борьба за отношения с... Ну, это для мужчин, за отношения вот с водной барышней, это рыборок скорпион Может быть, знаете, как-то с ее стороны не будет какого-то внимания, может быть она ну, отойдет от отношений, потеряет к вам интерес, и вам будет необходимо как-то заново бороться за нее может быть ухаживать за ней проявлять себя хорошо если это было для мальчиков то что же ждать девочек стрельцов повешенный но здесь какая-то ситуация связана с жертвой Ох, здесь очень неприятная Смотрите, здесь я могу читать так, что здесь есть ситуация двойственности, может быть обмана. Кто-то кого-то обманывает в ваших взаимоотношениях, ну, либо просто это двойственно, но. А вас, она, эта ситуация, как-то держит немножко на перепутье, поскольку человек он вам может быть очень выгоден как в материальном плане, так может быть, еще в каком-то другом, и вы сомневаетесь, то есть ну, не, не видите дороги, что вам делать? Идти, да, уходить, например, от него или не уходить, то есть как вам действовать. То есть пока вы держитесь возле него. Хорошо, возможно ли новые знакомства для стрельцов в данный период? Ну, по карте мечи, в принципе, да. Да, особенно, знаете как, через социальные связи. Да, 100%. Здесь идет знакомство. Здесь идет знакомство через социальные сети. Не, сеть, не связи, а сети. То есть можно по переписке. И хотелось бы узнать, как пройдут путешествия, дальние поездки. Для да, представителей знака Зодиака Спирлец. Ну, они они будут как минимум те кто запланировал поездку она произойдет очень спокойно вообще особенно вот для семейных пар для тех кто привыкли путешествовать и знаете есть указание именно не с друзьями а именно к семье или с семьей Вот как-то так То есть дальние путешествия у вас просматриваются и основной совет для представителей знака Зодиака Стрелец Обратите внимание на такого мужчину Огненный Он похож на вас Относится к вашему знаку Он может относиться Или еще быть Овном, Львом или Скорпионом Очень предприимчивый ну, Видимо, вам как-то нужно с ним что-то наладить вы знаете, у меня сложилось такое впечатление Что его сейчас нет с вами рядом А вы вот в некоторой степени Как-то связываете свою удачу с ним а его сейчас нет, он далеко. Ну, покупкам это все-таки как-то больше просматривается не деловая сфера, а больше какая-то чувственная. Ну, что-то нужно будет решить с этим человеком, порешать. Как будто бы вы за ним скучаете. Хорошо, ну... На сегодня мы закончили. Благодарю вас за вашу поддержку, лайки, комментарии и до встречи в следующих периодах.